Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодняшний урок, который я вас приглашаю посмотреть, будет посвящен теме, что делать людям, в чьей астрологической карте Бадзи не хватает элемента металла. Продолжаем наши встречи для тех, кто начал или уже продолжает интересоваться китайской метафизикой. Сегодня мы поговорим о том, что наличие всех пяти элементов нашей жизни через понимание своей карты Бодзы дает возможность не только улучшить качество жизни, почувствовать себя счастливой, но и сделать э, свою жизнь еще более интересной, еще более насыщенной и яркой. Пять элементов это дерево огонь земля металл и вода это те энергии природы которые создают гармонии гармонию вокруг нас ну, с точки зрения китайской метафизики, метафизики и внутри нас с которыми мы живем всю свою сознательную жизнь ну и видимо бессознательную тоже <laughs> с момента зачатия пришло время поговорить об элементе металл этот иероглиф, который вы сейчас видите на экране, обозначает стихию металла. Встречая его при изучении китайской метафизики, вы будете знать, знать, что речь идет об одном из пяти элементов. Именно об элементе металла. Как правило, он имеет цвет темно серый или какой-то такой светлый или серебристый. То есть и, ими, это имитация серебряного цвета натурального металла давайте вспомним чтобы понять все ли пять элементов находятся в карте бадзи надо сделать на сайте нашей школы n.pugacheva.com зайти в раздел калькулятор построить свою карту рождения ввести данные рождения и собственно говоря, и увидеть свою карту, да? надо обратить внимание именно на те 8 иероглифов, которые будут основными столпами, столпами судьбы, год, месяц, день и час. Каждый столб имеет два иероглифа и посмотреть, все ли пять элементов присутствуют в вашей карте. Есть ли в карте элемент металла? Как мы будем говорить? О картах когда мы рассматриваем карты мы с вами можем видеть что какого-то из элементов не хватает вот те карты которые вы сейчас видите на слайде вы видите что если, если присмотреться что серого элемента серых иероглифов а соответственно металла в этих картах не хватает значит мы с вами будем прибегать к помощи мудрой природы и будем создавать этот баланс сами своими руками я уже вам показывала таблицу, в которой отражены э, такие, ну, основные параметры. Очень, очень кратко, скажем так, да. И, в общем-то, основные параметры каждой из пяти стихий. Мы можем смотреть по форме, цвет металла. Мы видим э, цвет, форма металла. Мы видим, что это круг. Почему? Почему именно круг? Концентрация вообще сам по себе металл, его, вся его сила, она идет вовнутрь, как бы она все сжимает. Вот в виде круга обозначено, обозначен этот элемент. Цвет, как мы говорили, серый от белого до темно-темно-темно-темно какого-то, серого уже чуть ли не такого, не черного серебристые серебристые цвета то есть цвет вот желтый к земле относится а к металлу относится но ну, цвет золота скажем так да. конечно пища точно также очень сильно влияет мы состоим из того что мы едим и у металла вкус будет острый, а мы поговорим, какие эмоции, ну такое основное, это, конечно, благородство, потому что металл это вообще такой какой-то военный благородный человек, э, вот подразумевается во всей во всем облике даже этого элемента. Э, поговорим с вами дальше, какие же эмоции, поговорим более уже подробно питание и какое нужно иметь желательно бы хобби, чтобы привнести нужный элемент. Ну, в этом видео мы говорим про элемент металла. Первое, с чего мы с вами начнем, как обычно, самого простого, это добавить нужные вещички в наш гардероб. Как я уже сказала, серый, белый, черный, золотистый. Ну вот, если нам к серому нужно еще как-то с вами подбирать какие-то оттенки, тем более к золотому, хотя сейчас, это, конечно, цвет модный то к черному и белому классика жанра ничего подбирать не надо, всегда будет хорошо смотреться. Платье в горох это просто вот, просто, да, сам металл, можно сказать. Вот. аксессуары, естественно аксессуары, не забываем про те самые денежные формы, сумочки, про которую я говорила в самом первом видео, то есть все, начиная от постельного белья, заканчивая, заканчивая украшениями, и вот естественно нужны украшения, то есть когда мы говорили про дерево, то там лучше деревянные украшения, теперь мы говорим про металл и как вы понимаете, что очень бы было хорошо иметь украшения считается что серебряные украшения очень хорошо привносят именно нужную нам стихию. Что касается питания, что касается питания? пища не, не только дает энергию, правильная пища может поддержать работу правильную работу внутренних органов да, и помочь сбалансировать работу вообще всего организма. Вкус продуктов, согласно традиционной китайской медицине, которая относится к элементу металла, будет острым. Поэтому, включая в рацион питания определенные виды продуктов, вы можете добавлять какой-то недостающий элемент. Лук, чеснок, красный перец, вот обладают таким, то, что у нас с вами все-таки принято в наших просторах, широтах, да, обладают острым вкусом. Различные соусы с хреном, горчица прекрасно дополняют острым вкусом уже приготовленные любые блюда. Гвоздика, э -э, водян, э -э, эти вот пряности тоже все знают хозяйки, блюда из риса э -э, в различных вариациях могут э -э, тоже дополнить элемент металла. Главное, это, конечно, умело все это сочетать, привносить буквально в каждое блюдо нужный вам полезный элемент. Поверьте мне, составить можно меню таким образом, что каждый прием пищи у вас будет сопровождаться обязательно полезным вкусом. Но, конечно же, это все носит все рекомендации. китайской метафизика носит рекомендательный характер, в нашей стране но ну, у китайцев они конечно живут по китайской системе мы понимаем что это хорошая система оздоровительная прекрасная система но тем не менее если есть хронические заболевания все-таки с врачом нужно обязательно посоветоваться теперь давайте поговорим про хобби Ничего так не радует, как любимые хобби, за которыми время пролетает незаметно. А если еще это незаметно пролетевшее время принесет нам пользу, гармонию, счастье, то, конечно же, мы только за. Итак, что любит металл? Любит порядок, четкость, систему, какой-то режим дня. Первое, о чем мы начинаем говорить, когда мы видим проблему с металлом в карте у человека. Поэтому очень важно при отсутствии в бадзи элемента металла составить, вот с чего надо начать, это распорядок дня, плана, расписание. И придерживаться его, зная, что это тяжело, как человек с неукоренет металл, мы знаем, что это тяжело, но это возможно все как бы в наших руках изучайте законы изучайте правила вникаете может быть не очень это в это хочется вникать но тем не менее там может быть не надо там законы мировой экономики изучать но вот законы я не знаю какие-нибудь законодательства вашего города района области тем не менее я думаю что каждому было бы полезно узнать стихия металла это голос поэтому пение задорная песня для себя пение в хоре ну можно конечно и в душе но в хоре будет лучше как раз будет вносить недостающий элемент можете увлечься изготовлением украшений вышивка из бисера даст возможность добавить нужную энергию в вашу жизни вашу карту бацин наше здоровье зависит прежде всего от нас от нашей любви к себе своему организму и телу. энергия металла требует дисциплины Значит, делать регулярные какие-то упражнения на тренажерах, да хотя бы просто физкультуру, зарядку, какую-то гимнастику по утрам, просто необходимо. В традиционной китайской медицине элемент металла отвечает за легкие и за кожу. Поэтому дыхательные практики, уход за кожей тела и лица обязательно помогут укрепить здоровье. Ароматерапия может дать дополнительный какой-то недостающий нам с вами элемент, в частности металл. Но, опять же, все носит рекомендательный характер и требует того, чтобы вы проконсультировались с вашим лечащим врачом. Итак, каждый элемент из пяти в китайской метафизике в Бадзе отвечает за определенные эмоции и несет свои черты характера. При отсутствии элемента металла старайтесь всегда поддерживать ну, какой-то такой оптимизм, дисциплину, как мы уже говорили. Благородство – это одна из черт характера для элемента металла. В делах будьте более пунктуальны и дисциплинированы. Ставьте цель, намечайте пути их достижения. Добавляя в свою жизнь эти черты характера, вы непременно увидите результаты. И очень удивитесь, насколько ваша жизнь может улучшиться. Усин – это удивительная стройная китайская метафизическая система, созданная самой природой. Все в ней стремится, стремится к балансу. И каждый человек, зная свою карту Ба может воспользоваться щедрыми подсказками природы. Просто мы не всегда знаем и умеем это делать. Для этого, собственно говоря, мы изучаем астрологию Бадзы, древнюю, мудрую китайскую метафизическую науку, которая дает каждому человеку возможность сделать свою жизнь лучше. Итак, наша школа всегда с вами, всегда будет вам помогать. И до новых встреч!